Мне перестало быть необходимо нравиться всем. Я не ищу новых знакомств. Мне все тяжелее заново приучаться, объяснять, войти с новых персонажей в сюжет. У меня и так зеляло громко. Я едва поспеваю за действием. Я долго думаю, прежде чем наклеить чей-нибудь номер. Предложите увидеться. Выигрывают только очень любые, предельно легкие вообще. общении. Только те, с кем не тягостны паузы, кто не ждет от меня нет. Не фейерверка, не фейер задают личные вопросы, и всегда поймут, Что больше людей вокруг меня, а меня все меньше. Кого я вспомню потом из этого времени? Человек-дядь, кто самый в туринке? Мне больше не интересно. Интерес, чек? не, больше, а не хочется импульсировать, не хочется импульсировать.